Друзья, всем привет! Я выбрался на всеми любимую половочную рыбалку. Прошлое видео было «Донка, сегодня поплавок». Я выбрался на такой живописный залив Каховского водохранилища, вот небольшой заливчик, и в это время сюда заходит на нерестка раз. И я уверен, что сегодня будет очень крутая и удачная рыбалка. Сейчас на нанизываю червя и поехали. Вижу, на лодке понемногу выходят. Красик, ладошечка, хорошо взял, Все, теперь можно и садок мочить, я место сменил, потому что на том месте была одна мелочь, ах какой бойкий, первый пошел карас. Вот такой красивый ох за краешек губы его цепанул мне просто повезло что он не сошел вот такой красивый сегодня я краси забираю Самый крупный наверное, за сегодня у меня взял в лед, просто в лед. Еще поплавок толком не стал. Я думаю перезаброшу. Это вот, вот, такой красавец. О, больше ладошки. Третий уже. Сейчас поправим червя. И еще раз забросим в это же место буквально метр и три от берега уже начинается яма свал и карась там берет кидаю на метр дальше ничего кидаю здесь поближе идут поклевки И сюда этот такой поменьше он примерно такой же как выпрыгивал вот здесь из воды ну такой ладошка стандартная ладошка вот если так взять. Да, вот взять хвоста до этого вот ладошечный там такой интересный рельеф дна, буквально 20-30 сантиметров в бок, если я кидаю поплавок, полу а полулежа находится, кидаю чуть правее, потом становится, видно, что перепад глубин несущественный, но поклевки именно с той стороны, когда поплавок стоит ровно, они все-таки больше и они чаще. Видели опять? Результат. еще один, как же он тихо взял, как же тихо взял, я вообще не понял, вот, смотрите, за и губы, вот. вообще просто, он просто подошел и донюхал, я его цепанул, мамка, аккорная, смотрите, какая пузатая, ребята, здесь рыбы просто валом, тут море ее, она везде кишит, Просто главное ее найти было и все-таки суметь поймать, соблазнить ее. Вот смотрите, какой пучочек сделал. Вкусненький для карася. Хорошо, поехали. сюда хороший, ну по сопротивлению там посмотрим, ну и неплохой карасик, сегодняшний стандарт, я бы сказал, вот. еще один, это уже и вот такая красотка тоже брюха толстенькая. Всего червячка. О, какой красивый! сюда, небольшой, но все равно приятненький. но хоть червя не сожжу, вот такой маленький, попаду в садок или нет, попал пенсион сам интересно ага. заплавник поэтому такой бойки а, сам по себе карасик достаточно крупный Спокойная, неспешная Но при этом Очень крутая Иди сюда О, как, Ой, какой бойкий Хороший лопать такой вот это вот это карась вот это карась ух ты какой кабан Вот этот самый большой сегодня однозначно аж такой желтый молоки Ой, красавец порадовался противлением конечно вообще огонь Красик пошел помельче, но зато он стал более жадно брать. Вот такой. Все-таки красивая рыба. Плавненькие чешуя. Форма такая, особенно когда он стартует. Это такой как маленький карп. Очень сильная рыба. Поплыл просто в хлам, сантиметров наверно на 10-15 ушел под воду, жадный какой, а? не крупный, но жадный, ну, один в один пошли. это другое дело это хороший карась нет это мелочь которая была ну как мелочь ладошка этот уже такой приличный солнышко зашло <coughs> рыба рыба стала лучше брать и крупнее рыба стала Он такой небольшой но что-то видно блин или давление поменялось вроде как только солнышко зашло нормально крупный поклюнулся потом минут наверное 10 после того как я его вытащил не клевало сейчас вот такой небольшой карасик наверное все таки дело к дождю идет Смотри. опять за зацепился. Повторим. Где ух, какой, ух, какой резвый вот. этот вообще бойки был водил там по полным маленький, ну, даленький. Ну что, клюет? А я кушал. А. -а, -а. Ну да. Я Ну такой поменьше стал клевать. Такое вот ладошка. Сейчас приду, сейчас приду посмотрю, что там у вас за улов. Интересно же. А ну, что там? Вот, а хорошие кабаны такие. Ну килограмм, наверное, 6-7 уже есть. А? Вот ну, такие, да, ну караси такие, дебели, дебели. Да не, я думаю, рано еще. Друзья, в общем, смотрите, только что я вам показал э, улов мне да, да, там грамм 6 на караси такие, чтобы понимали, но вот духа моя даже больше, такие хорошие, грамм 350, но уже даже есть и по 400. То есть рыбалка сегодня просто обалденная, клюет на червя, клюет хорошо, да, сейчас немножко погодка поменялась, поэтому, соответственно, чуть поутих плек, но это все ерунда. То есть сегодня мы будем следить до упора, еще и завтра я обязательно сниму видео, завтра может быть ловить уже на фидер. Попробую здесь, потому что здесь глубина достаточно, и будет интересно сравнить улов на подплывочную удочку и на фидер. Повел, повел, повел, повел, повел. Смотрите, смотрите, смотрите. Иди сюда, иди. Подошла стайка мелкого. Я потом поперебираю, если что мелкого, может выпущу, а может возьму на сушку. Я еще сам не решил, я последние две рыбалки, когда на фидере на донку рыбачил, отпускал всю рыбу. В прошлый раз сказал, что в этот раз буду забирать всю. Ну посмотрим. Друзья, ну вот и все, сегодня моя рыбалка закончилась, я уже собрался. Сейчас хочу вам показать свой сегодняшний лов Рыбалка остался доволен я рассчитывал на хорошую рыбалку но что настолько она будет крутая? я даже представить себе нему просто супер поплавочку душу отвел завтра приду сюда же и буду пробовать на фидер и посмотрим что все-таки выходит фидер либо поплавок а теперь смотрим что я поймал вот мой сегодняшний лов ну килограмма 4 может даже и больше может даже 5 я поймал вот были вот такие карасики, конечно, были и помельче. Но в целом рыбалка я остался доволен. Вот, смотрите, какие красавцы. Есть и меленькая, которую я вот такую, я ее пущу на сушку, сделаю из нее таранку. Все, ребят, уверен, что эта рыбалка вам понравилась. Все, кто не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ставим большой палец вверх. Я думаю, сегодняшняя рыбалка этого заслуживает. И все, до новых встреч, пока!